Приветствую вас на канале компании Радио Сила. Этот выпуск будет посвящен автомобильной рации Сибишка-27. Радиостанция. Гарнитура тангента, выполнена из soft-touch пластика, приятная на ощупь. Большая кнопка для передачи сигнала. Еще две переключают каналы вперед и назад. И центральная активирует автоматическое шумоподавление. Скоба для крепления рации в машине. Кабель питания с прикуривателем и разъемом для быстрого монтажа. Предохранитель, кстати, находится в прикуривателе. Монтажный набор и инструкция. Итак, радиостанция имеет компактные, слегка вытянутые габариты. Сверху мы видим наклейку с серийным номером. На лицевой стороне расположен дисплей. Три регулятора, две кнопки и два переключателя. Также здесь расположен шестиштырьковый разъем под тангенту и разъем по типу кену для подключения дополнительных аксессуаров. Динамик располагается в нижней части. Задняя часть напоминает небольшой радиатор. Тут расположено гнездо для подключения антенны, гнездо для подключения внешнего громкоговорителя и выведен кабель питания с фишкой. Частотный диапазон от 25 до 28 МГц. В него входит 240 каналов, расположенных в 6 сетках. Амплитудная и частотная модуляция. Рабочее напряжение 12 и 24 Вольта. Волновое сопротивление антенны 50 Ом. Чувствительность 0,5 микровольт. Мощность до 10 Вт. Габариты. 115 на 36 на 152 миллиметра вес 800 грамм диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 55 включается радиостанция большим правым регулятором им же настраивается громкость сверху двумя кнопками переключаются каналы как я уже и говорил это можно сделать из тангенты на дисплее у нас отображается номер канала, S-метр показывает силу сигнала, индикатор сверху показывает что включен автоматический шумоподавитель. Далее идут два регулятора, верхний отвечает за регулировку ручного шумоподавления и нижний за аттенюатор или по другому ослабление чувствительности приемника. Под дисплеем левым переключателем мы выбираем модуляцию AM или FM и правым мы выбираем частотный стандарт и сетку. Более подробное видео на эту тему вы можете посмотреть на нашем канале по ссылке вверху экрана. Итак, как же настроить радиостанцию на трассу на 15 канал дальнобойщиков? Если при включении рации у вас на дисплее загорается индикация DE, то вы просто выставляете 15 канал и ставите амплитудную модуляцию. Если при включении у вас отображается что-то другое, то переводим этот переключатель в крайнее левое положение, а затем кнопками переключения каналов выбираем необходимую сетку, в нашем случае это D. Затем этот же правый переключатель ставим в положение E, Европа или пятерки, то есть частота будет заканчиваться на цифру 5, выставляем 15 канал с частотой 27-135 и амплитудную модуляцию. Вот и все. Как я уже говорил, здесь на передней панели расположен разъем для гарнитуры типа Kenwood, данный разъем вы можете подключать и гарнитуры, и тангенты, также он будет работать и с Bluetooth адаптерами. CB27 подойдет как для легкового, так и для грузового автомобиля. Так как она работает с напряжением 12 и 24 вольта, заметно выделяется среди аналогов разборчивостью речи. Также еще одной отличительной чертой является и защита от выгорания выходного каскада. Полевые транзисторы не выйдут из строя из-за высокого КСВ. На данный момент этот аппарат можно вполне рекомендовать как простое и функциональное решение для работы в 15 канале и не только.